Всем привет! Вы на канале Science TV. Сегодня вы узнаете, что такое материя. А перед началом изучения данной тематики я попрошу вас подписаться на данный канал, чтобы не пропускать такие полезные видео. Ну а мы начинаем. Все, буквально все, что занимает хоть какое-нибудь пространство в любом месте вселенной, называется материей. На сегодняшний день существует три состояния материи: твердое, жидкое и газообразные. Вместе с этим материя также делится на органическую и неорганическую. Растения, животные, люди являются образцами живой материи. Ну а дрова, одежда из хлопка и шерсти, кречневая крупа также относятся к ней, ибо когда-то они являлись частью какого-то живого существа. Все остальное – золото, Медь, стекло, вода, воздух и так далее представляют собой неорганическую материю. Любая материя, вне зависимости от ее формы или состояния, состоит из атомов. Сами же атомы в своем составе имеют центральное ядро и вращающиеся вокруг него электроны. Электроны – это маленькие, находящиеся в постоянном движении частички электричества. Хотя атомы настолько малы, что человеку даже не под силу представить себе их размеры. Тем не менее, между ядром и электронами имеется значительное пустое пространство. По объему оно намного превышает суммарно объем частиц, из которых построен атом. А вот теперь заострите ваше внимание. Таким образом, получается, что материя на самом деле представляет собой в основном пустоту. И абсолютно не важно, будь то человек или кирпичная стена. Если бы из вас удалить все пустое пространство, оставив лишь саму твердую основу, внимание, то вы бы уменьшились до размеров крошечной таблетки. А если бы все атомы были одинаковыми, то в мире существовал бы лишь один вид материи. Но однако, к счастью, их существует более 100 разновидностей, каждая из которых отдельно от других образует простейший вид материи, называемый элементами. К примеру, золото, железо, йод, кислород, медь в чистом виде представляют собой отдельные элементы. Материя, построенная из комбинации различных атомов, соединяющихся друг с другом прочными связями, называется веществом. А малейшая частица вещества называется молекулой. Внимание! Чем ближе друг к другу располагаются атомы и молекулы, тем более плотным является данный вид материи. Чем плотнее материя, тем она тяжелее. Ну и это объясняет, вот почему золото тяжелее древесины при их одинаковых объемах. Материя может переходить из одного состояния, Твердого, жидкого или газообразного другое. Ее нельзя полностью уничтожить, однако можно превратить в энергию. На этом данный видеоролик подходит к концу. Я надеюсь, что вы подписались на данный канал для того чтобы не пропускать такие полезные видео. И, пожалуйста, оцените видео лайком. Для меня это стимул создавать еще больше полезных видео для данного контента. Ну до скорых встреч, друзья!